Где будем держать с Вами, Дмитрий задает вопрос, связь. Связь держится раз в месяц, приходит Вам на почту уведомление о том, что я покупаю, приходит презентация, что покупаю, краткое обоснование, почему покупаю. Раз в год, соответственно, подводим итоги, выстраиваем стратегию и, может быть, нивелируем инфляционную составляющую, если она вдруг будет высокой. И в случае, если происходят какие-то турбулентные ситуации, как в марте, да, то есть люди волновались, переживали, то есть кто-то начал позже, у них были убытки, соответственно, я просто даю определенный комментарий, то есть это не является моей моим обязательством с моей стороны да, это просто вопрос клиентского сервиса то есть чтобы люди не оставались наедине с собой, когда какие-то сложные вещи происходят на рынке я конечно же включаюсь объясняю что происходит и мою реакцию то есть что я делаю по этому поводу.